Вот так моя теплица выглядит. Вот подошел теплица, пленка армированная. Вверху поликарбонат. Так, закрываю дверку. Вот такая вот печь. Сложил с шестого раза. Были варианты. Трубы внизу были печные. Вверх не шло. Вот сюда шло. И там выходила вверх и по ту сторону. Дымила печь. Выше поднял, где-то на метр. Блин, все равно дымила. 31 октября. 4 часа дня. Вот такая картина. Это на память. Отопление было внизу. Уже поднял. Вот такая вот ерунда. Работать невозможно. В таком состоянии. То есть этот вариант опять неудачный. Вот так вот. Почему? Вверх не поднимается, непонятно. Ему ну, легче в эту дырочку пройти, чем вот такую трубу сюда. Вообще непонятно ничего. Задымление капитальное. Глаза режет. Дышать невозможно. Так поставил. Блин, все равно дымило. Вот шла через дверку Вот это вот. Вот думал что все таки труба вот эта выходная десятка маленькая нужно больше ставить на то же когда весна сейчас уже мороза минус 20 вот оказалось нет вот эту трубу всего лишь на на всего одну вытащил и все и все пришло вполне можно находиться раньше вообще все тут было в дыму там и дровишки догорает так на растопку в принципе можно еще подкинуть Сейчас на улице минус 8 обед Скажу сейчас в магазин И потом засеку Вот сейчас 0 Теплица Потому что солнце нагрело Посмотрю за сколько она нагреет И вообще нагреет или нет В один слой пленки А уже садиться-то буду весной У меня градусник Короче где-то один градус температура земли Но вообще по уму если все делать, то нужно не так делать и грядки другой формы и печка вот кто не в теме почему я такие эти сделал сейчас руку прикладываешь Даже горячий воздух такой же горячий как будто отсюда кирпич такую температуру не даст вот один ряд так расположен, другой раз ряд наоборот. Вот руку прикладываю, что идет горячий воздух. На кирпич как аккумулятор тепла. Я не хочу ночью через каждые два часа вставать и подкидывать. Хорошо вечером протопил, угля кино. И пусть она на всю ночь постепенно отдает тепло. Вот так вот. Вот удачный вариант. Шестой вариант. Короче, я печник шестого разряда уже. Сколько можно перекладывать? Первый вариант был. Вот так шла печка. Так, труба. И выходила сюда. Толстая труба выходила сюда. Я начала заваливать, потому что фундамента-то нету. Вот. Второй вариант. Подложил я там, опять же, без фундамента, подложил лист шифера. Выходила вот так вот на три колодца. Поднималась сюда. Блин, все равно он, печку стала клонить, а труба осталась там. И опять, значит, смотрю, поликарбонат рвать вместе с этим. Но опять же, фундамента нет блин. Не хочу ее фундамент делать. Поэтому я сделаю ее наполовину меньше. Ну, думаю, будет стоять. Причем труба и печка живут разными жизнями. Они отделены друг от друга. Это просто глина обманывала, чтобы дым не шел. Печка будет завалиться, а труба будет стоять. она закреплена вверху с двух сторон. Она никуда не едется будет стоять. Во всяком случае, я буду сейчас поглядывать. Вот это была проблема. А с этой проблемой mm. я вот сделал уже гибридную печь. Вот эти трубы вставил. Раньше этих труб не было в тех вариантах. Но опять дымело. Но из-за той, той, той трубы. Вот кто бы мог подумать. Там такой большой проход. ну Скажем, в три раза больше, чем выходная труба. Дымила. Сейчас убрал трубу, все нормально. Вот Вторая проблема была изморозь. Хотел уже убирать. Вот, но а потом вовремя одумался. Зачем убирать? Сюда вот у кого теплицы нету, я рекомендую и кто не хочет теплицу делать, я рекомендую все-таки сделать вот такую вот желтый с поликарбонатом. Хотя бы мастерская. Летом хорошо сушите белье. Заходишься, тут плюс 50. мгновенно высыхает. А зимой заходишь, можно работать без перчаток. Вот что хочешь, что и делай. Вот тут вот 4 на 12, 48 квадратов Хочешь на грядках выращивай, хочешь грядку убери, постав столы, мастерскую сделать, машину загоняй сюда, ремонтируй. Можно вообще нормально, еще если печка. Вот Единственное, что я порекомендую, все-таки делать водяное отопление. Это лучше для таких объемов. Если, допустим, объем там 3 на 4, ну вот такая еще печка еще пойдет. Ну вот такая, не знаю, ну у печки будет тепло, а там на крови будет холодно. Поэтому водяное отопление то супер. Ну, торговато, да. Вот чем я спешу поделиться. Моей радостью. Наконец-то все нормально. А то шел, шел дым вот отсюда. Отсюда и отсюда. Это идет чуть-чуть. Ну, то есть вполне терпимо. Это все равно, что сидеть у костра. Тем более для растений хорошо. Огурцы, помидоры. Я вообще, думаю, цветы выращивать. По весне будет видно, там по деньгам определюсь, какое будет настроение. Куда качнет меня, туда и вот пойду. Вообще грядки лучше сделать из шифера. Прямой шифер, он как бы тоже шифер, но он может э, не такой жесткий, как вот такой вот гофрированный. Вот, волнистый, потому что ну, бегают муравьи. Какая защита? Я считаю шлаком обсыпать. И не будет муравьев. Они просто сюда не залезут. Муравьи там, где земля. Ну, можно песком засыпать. Что лучше? Главное, чтобы был шипучий материал. Обваливались их все норы. Не пойдут они сюда. Не будут. Они просто не догадаются. Нырнуть. Пронырнуть под, допустим, полметра шлака. Поднырнуть. И сюда вынырнуть. И тут что-то делать. Бегает просто по, земле, по поверхности земли.